Привет, ребят, досмотрите видео до конца, пожалуйста, и учтите, что после этого ролика сразу же почти начинается стрим, где мы можем с вами пообщаться, или же вы можете просто посмотреть за моей игрой. Но предупреждаю заранее, что чат будет открыт только для тех, кто подписан на мой канал. Не беспокойтесь, покупать ничего не нужно, достаточно просто нажать на подписку и все, и ждать стрим. Дело в том, что я хочу очистить свой чат на стриме от нечисти, который рекламирует випкамы или же еще какую-то фигню. Мне это в чате не нужно, я хочу видеть общение аудитории либо между собой либо со мной. Так что всем удачи, ждите стрим примерно через час или полчаса, а пока смотрите видео. Добрый день, вечер, утро, я не знаю у кого какой часовой поезд, дорогие зрители. Сегодня мы станем свидетелями одной очень интересной попытки стать более толерантным сервером на фоне остальных конкурентов. Убедительная просьба досмотреть этот ролик до конца, а также разослать его куда только можно. Дискорд сервера по Гарисмоду, группы ВК по Гарисмоду, или же беседы, или же знакомым тем, кто играет в Гарисмод. Сразу предупреждаю, автор этого видео не пытается кого-либо выйти на конфликт, так что имейте в виду. Так, ну я зашел, я стал наемником. И где мне взять оружие? Я не знаю, если честно. Заказы до ближайшего. Слышу, я, говорю, я не пойму, он летает, что ли? 500, 600 метров, 700. Он где-то в воздухе, что ли, на самолете? Я просто не пойму, уже 1000 метров до него это вообще за бред. Пистолет мне дай. Алло. Слышь, я Говорю, пистолет мне дай, ты что, глухой, что ли? <связывая> Пожилы хватит. е Церковь святого шарика. Здрасте. Здорово. Что вы тут делаете? Я гуляю. О, а ч продаем? Что продаем? Что это было? Дай пистолет один в долг. Дай пистолет в долг. В долг, дай пистолет. Пистолет в долг, дай говори. Я тебе не верну могу. потом деньги. Помогите, ФБ, ты меня так, ладно, окей. А тебе за то, что ты хотел меня ментам сдать? Ай, б... Ух ты, старшеклассник вылез. То есть я камнями буду сейчас кидаться в них, да? Круглый камень полетел. Что делаешь? Конченый. Объебос. Пидор конченый. Гной грязь. Уебище. Тварь, мразота. Мразота, мразота, мразота, говорю. Мразота. Мразь, мразь, мразь, грязь, грязь, грязь. Обосанный, обосанный, обосран. И дара тупой. Смотри, смотри, смотри. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Побежал. Конченый, конченый, конченый, конченый, конченый. Конченый. Конченый, блядь, идиот. Долбоеба кусок Ребята, ребята, ребята он Держи шумный. типа с монтировкой Он РДМ входит Держи, держи, ублюдка Ублюдка, держи с монтировкой Он на, на крыше, он на крыше, говорю Вот он, вот он Он на крыше уже убежал, ты его упустил. Ну и что, он разве не конченый? К нему просто подошел чел, который кинул в него снежком. и за это он начал нарушать два правила, фрикил, а также фридамаг. Молодец. Слышишь, подлечи меня, пожалуйста. Жалоба отправлена. Мою жалобу, кажется, не разберут. Отстра... А зачем ты, кстати, мэром стал? Зачем ты мэром стал, объясни. Я просто... Ну ладно. Отклонили мою жалобу. Я не понял, меня прикинули, какой хер он отклоняет ЖБ. А что это за прикол? Они отклоняют, просто берут мою ЖБ. Что за дебилы? Возможно, я чего-то не понимаю, но я достаточно доступно в первый раз объяснил суть жалобы. Админ ТП, фрикил. Что то может быть непонятного и некорректного, я, если честно, реально не выкупаю. Затем я подаю еще несколько жалоб. Их тоже отклоняют, и я начинаю писать в и он начинает просто рофлить. Что за долбоёб на администраторе, я так и не понял. Просто отклоняет один и тот же администратор, если не хочешь разбирать ее, нахуй ты ее трогаешь. Не трогай её, оставь другому админу, который разберет и нормально разберётся ситуацией. Не понял, они дебилы, реально, зачем они отклоняют мою жаба, я вот отправил сначала, отклонили раз. Потом еще раз Если третий раз открою, я вообще охуею. Вот вам краткий экскурс, как определить дебила по одному сообщению. В чем проблема с ЖБ мою принять? Привет, привет, привет. Меня на крышу тысяч проиграл. Меня на крышу. Меня на крышу можешь стэпнуть? По Посмотри логи. Меня убил человек. А что за еблан на хэд-кураторе у вас отклоняет, берет жб? Mm, у вас, может быть, некорректно оно написано. Ну я и два раза писал такая. подряд, Вы что адекватные? жалоба была на фрикил, он берет и отклоняет, и ров лицо. Но я до этого писал админ ТП фрикил. В чем некорректная жалоба. Так, он там направить. За бандита. Ага, спасибо. Ну посмотрим, что он сделает ему. Вас продали жалгу за фрикил. Был фридомак сначала а потом Вообще, был расскажите, как все было. Ну, воз Мэри я кинул в него несколько раз снежок. Вот. То есть играл с ним в снежки. И он сагрился на меня с матировкой бегал, получается. При полицейских через весь город он убегал от меня. И за мной тоже. Вот. Потом он вроде бы убежал от полицейского, его пытались остановить менты, его это никак не испугало, и потом он прибежал буквально через секунд 10, как он скрылся и убил меня, получается на улице. Ну правильно, я тебя назвал в соответствии с тем, как ты себя ведешь. Я в тебя в снежки гинул молча, начал говорить все это после того, что ты начал на меня накидывать А что вы говорили? Ну, я его оскорблял. Кричал полиция, держите ебануто. Mm -hmm. Слушай, ну я изначально молча Просто несколько раз снежок кинул. И он согрелся на Вообще меня. Вообще как? Э -э вот вы кинули в него... Ну я снежок Но в него кинул. Я ничего такого не сделал. Я молча это подошел, сделал. Он накинулся на меня с монтировкой. А как мне на это реагировать? Если чел как ебнуто ведет себя. Подожди, он так вас назвал, да? Вы так его называете? Я тебе еще раз говорю, да, это было, но я не начал просто с нихера его <связать> оскорблять. Ты вообще с из на сервере? Я откуда знаю? Я тебе говорю про другое. Ты будешь разбирать а, эту ситуацию поп? или нет? Он там? Алло, не нашел. меня кто-нибудь послушает? Нет? Я вроде бы жалобу подал. Ну подождите, ну... Но... <кх> Вы сами сейчас подтвердили то, что вы нарушили очень серьезно. В смысле? А то, что он нарушил, это нет, вообще не считается. Ну подождите, но у вас намного серьезнее нарушение. Ну, слушай, давай разберем ну, сначала то, может... на что я продолжала бы, а потом он уже он разберем, что я нарушил. Свое наказание, он получится. Ну, ну, давай ну, тогда сейчас. сейчас он получит наказание, а потом со мной уже разберешься. Нет. В смысле Прости. нет? Я сначала подумал, что это какой-то затянувшийся рофл со стороны администрации, но нет, они реально долбоёбы. У них, блядь, реально правило создано такое... Сейчас я даже найду его, подождите разжигание межнациональной розни запрещены действия, направленные на возбуждение межнациональной или же межрасовой вражды. Сука, да я даже 100 гривен поставлю на то, что аудитория Umbrella RP вообще не в курсе, что значит слово рознь. Что уж вообще говорить про фашизм нацизм, антисемитизм, феминизм расизм, сексизм, экстремизм и так далее. Как же я люблю БТС, вот они, слева направо блядь. Ребят, блять, серьезно? Вы при наборе проводите администраторам в будущем краткий экскурс. Если вы до сих пор не поняли о чем я говорю несколько минут назад я назвал человека на которого пожаловался пидором причем несколько раз и он решил притянуть меня за нарушение правила 1.20 и отказался слушать мне вообще дальше на разбор так в чем прикол то я при нем прочитал это правило вот слово в слово и я не нашел там ни одного пункта за который можно уцепиться к моему слову нет я бы понял если там было написано пропаганда гомофобии и то это вряд ли, очень и очень вряд ли. Так нет же, что администратор, что куратор, они бля настолько тупые, что они даже не знают, что они написали, сука, в правилах, что за дебилы, господи. Если вы до сих пор считаете мои слова неправдой, подойдите к любому игроку Umbrella RP и спросите, что такое сексизм или же феминизм. Нихуя вам никто не даст ответ. Подождите. Хорошо, давайте. Вот вы начали кидаться в него снежками, он вас начал бить. Ну, правильно. Фридамак. Ну, по сути. Ну, все, это Фридамак. Ну, да. Это Фридамак, да. Угу. Но ну. все равно, ну, урана снежков э, не считается. Ну, ну, я вот, значит, ну, не, скажем, никак невидимый. не раздамажил ничего. Он меня дамажил, я тебе еще раз говорю, ты меня слышишь? Ну, зовем попа, но уже Ой. не по этому вопросу. Ну да, ты за фридамаг получишь. Так он меня убил. А Это вот... уже фрикил считается. Ну... Убил? За что? Вы за ним гнались? Я уже про него забыл, понимаешь? Нет, ты меня слушаешь или нет? Ты просто с ним разговариваешь, ты меня не слушаешь. Ну, вы его, вы его назвали, вы понимаете? Вы его так назвали? А... Ну, а как мне называть ну, нахожу... человека, который просто так нарушает правила фрикил? Ну, точно не этим словом. Каким мне этим, пидором? В mm -hmm. смысле, а что, что мне делать тогда, по-твоему? Не бегать молча от него а, и не реагировать это, или зай, что? Зайди в правила. Подожди, mm -hmm. а... Есть правило 1.20. Такие слова нельзя говорить. Ну окей, давай сейчас зайду гляну. Ребят, я как будущий дипломированный переводчик ответственно заявляю, что на первом-втором курсе я проходил культуру речи и делового общения. И все эти понятия я изучал вдоль и поперек. Конечно, я не писал докторскую по поводу того, кого можно назвать пидором, а кого нет. Но все же тут все равно... И так все ясно. В какой-то степени это слово, конечно, можно подтянуть под гомофобию, но все же не в этом контексте. И сука, точно не в этой игре. Ну вот серьезно, блять, не в моде. Серьезно, вы посмотрите на логотип этой игры. В нее по определению не может играть Натурал. Ладно, может, в моем случае я играю в защитном костюме. Вот уж не думал, то, что университет мне все-таки поможет спустя несколько лет показать свои знания, но сука, ну, ну не здесь же, блять, не в моде, на админ разборке со школьником, который вообще ни хера не знает о правилах своего сервака где он администрирует. Ну знаешь, да, это фрикил, потому что за Оск э, это ну. не совсем некорректно, не совсем корректно его убивать, ну, да. можно было просто кулаками надомажить, потому что типа отстаешь свою честь, ну просто ур вот э, урона от свою честь конфликт, от попадания снежком, это, ну, это ты спец... получишь получится спец... наказание, Специфоль. да, ну. Но... Ну все, тогда наказывай и зови другого администратора по поводу моего якобы нарушения. Блин, ты так это просто говоришь. Спойлер, позвать он собирался того самого администратора, который отклонял мои жалобы, а также рофлил с меня в отц. Непонятно почему. Ну в смысле, ты его наказывать не собираешься или что? О, поп. У нас 1.20 и, и он подтвердил это. О, здорово, как дела? Здорово, нормально. Я говорю насчет его нарушения. Вы его наказывать будете? Уже подтвердилось? Ну, это ну как... да, мы накажем его. За фрикил мы накажем. Ну так, наказывай. Но... Ты сам подтвердил свое нарушение. Так, окей, хорошо. Ты его нак... на... накажи сначала. Хорошо. По поводу 1.20 мне нужна везде фиксация правонарушения, если она нет. 1.20? Я, я не сейчас полистаю, что это за правило. Ну, тогда я не смогу ничего помочь, если у вас нет демонстрации к утверждающей его правонарушение. А 1.20 к моим оскорблениям никак не относится. Я назвал его чисто исходя из его поведения по отношению ко мне. Я не назвал никак его, как может оскорбить, к примеру, какую-либо национальность. Что за бред? Нету здесь 1.20. Ну, знаешь... Я это лично получил. Я знаю, что говорю. Ну, знаете, мать меня пиздила сковородкой по голове, и это нормально. Мама сказала то, что это нормально. Я знаю, что я говорю. Это примерно так же, блядь, выглядит. Ну, камон. Он вам за эти несколько секунд показал, что он... Он вообще не знает, как привести нормальный довод или же аргумент, что, в принципе, одно и то же, чтобы объяснить мне, что я, ну, не прав реально здесь. Вместо этого он дискредитирует прямо при мне другого администратора, который немного ранее дал ему по шее за это же правило. Причем ни один, ни второй администратора, о которых я сейчас говорю... Они не знают, что это за правило и как оно вообще действует Я с таким же успехом, например, могу отлететь за это правило Чисто потому, что я, к примеру, построю какой-нибудь флаг какой-либо страны Или же напишу на стене Black Lives Matter Просто я отлечу в бан, просто потому что администратор тупой И не знает, как правило трактуется и когда его следует применять И только не надо писать мне о том, то, что ты слишком сильно агрессируешь на этого администратора в этом ролике Он не виноват, нет, он виноват, потому что он тупой Он не хочет углубляться в ситуацию Он просто опирается на свой прошлый опыт Потому что вот так вот ему дали за это по шее, и он теперь считает это нормой. Но типа, кому это почти то же самое, что, например, девушка состоит в отношениях, где ее пиздит парень. Эти отношения впоследствии заканчиваются, начинаются новые, там, где ее не пиздит никто, ее любят и уважают. Она считает, то, что это неправильно, потому что у нее уже устоялось такое мнение, что в нормальных отношениях ее должны пиздить. И если кто-то захочет самоутвердиться в комментариях, то пожалуйста. Но я вас предупрежу, то что я против физического и морального насилия над партнерами в отношениях. Всем удачи и любви. Ни одну сво ⁇ девушку. Девушку я никогда в жизни не бил, но ну, только по жопе, и то это носило исключительно сексуальный характер, и все были довольны. Ты, видимо, не знаешь, пидор это что, национальность какая-то, или же конченая какая-то национальность, или же, не знаю... Я получил за это наказание, я знаю, что я говорю. Ну, если тебе неправильно выдали наказание, я тут при чем? Ну, в смысле неправильно, да. там написано. Ты... Ну, прочитай мне это правило. Ты, получается, его унижаешь. Гендер. С каких пор гендер это нация? Да при чем тут нация? там? Ну в смысле, там русская... правила про межнациональную рознь разжигания вообще-то пишет. Ты прочитай это правило, открой сейчас при мне. Запрещены действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды. Что это за бред? Ну тогда к попу обращайся, он меня за это забанил на пермач. Все, больше никаких вопросов. Запрещена пропаганда таких идеологий, как фашизм, нацизм, антисемитизм, феминизм, расизм, сексизм. Экстремизм вот, и так ты далее. ты только что сейчас назвал. Ты только что это сейчас назвал. Сексизм? Что? Я... Я даже бы... Я пропагандировал сексизм или что? Ты мне можешь ответить? Что я пропагандировал? А -а -а, сексизм. <с... <с...>. <с...> Какой же, сука, тупой осел? Я по половому признаку кого-то угнетал? Ну... В наших реалиях я сказал, уже... Я сказал, в каких реалиях ты адекватный? Нет, почитай что такое сексизм. Это как минимум просто угнетение по половому да. признаку. Это с, если бы девушка играла со мной в этой РП-ситуации, я бы сказал то, что якобы бабы не люди. Ну, я так, естественно, не считаю. Но если бы я так сказал, предположим, это был бы сексизм. А это просто оскорбление. У нас в правительстве могут там пидорасы сидеть, или же пидоры, или же конченые. У нас конченых по улице ходит знаешь сколько? Это не сексизм, не какая-то межнациональная рознь, что ты несешь. У меня нет здесь нарушений никакого 120 двадцать. знаешь я за вот нарушение получил э, перманентный бан а его просто так не выдают и могут его вы хорошо да, за, что ты сказал такого за что ты получил бан лысый гей и что ну получил за это бан так ты неправильно бан получил. Если ты думаешь, что ты правильно бан получил, это не значит, что тебе нужно каждого. Так а я же кидал жалобу. Я кидал жалобу. Мне сказал э, Ну создать Не, сервера. послушай меня, Руд. послушай. Судя по тому, что ты посчитал слово конченый или же пидор за сексизм, за пропаганду сексизма. Ты, в принципе, никак не смог обжаловать свою банку. Поэтому ты сидел в бане, Потому что ты не знаешь, что это такое сексизм. А при чем тут обжалование? Тут э, к тебе столько, только что вот, высший администратор Поп тебе только что сказал, что без демки он, э, он по такому нарушению даже не работает. То есть, просто подать, я мог просто кинуть демку этому геймачу, сказать, мне просто так забанили на пермач на 1.20, и ему все равно, что я напишу. Главное демка. И на демке уже все видно. Понимаешь? Ну, а со мной-то что сейчас будет? Ты мне что пытаешься объяснить? С собой ничего не будет уже. Ну, демки нет никакой. Хорошо, у меня есть. У меня писалась демка его нарушения где я его оскорблял. И ни ну одно хорошо, из оскорблений ну не, не будешь, подходит под правило 1.20. Подходит, подходит. Не подходит, я тебе еще раз говорю, ты не понимаешь? Ну, хорошо, слово ладно, конченый под, еще... под какое конкретно под правило в, в этом 1.20 это подходит? это не причем, это слово не причем. Это слово не причем. А слово «пидор» при чем? Ну, оно подходит под это. Под, под что именно из записанного в правиле, ты мне скажи? Под 1.20, я... Ты не я знаешь этого не правила, ты не знаешь понятий, которые написаны в этом правиле, о чем речь? Ну, знаешь, э, я, может, и не знаю, но вот высшая администрация точно знает, потому что они эти правила и писали. Чтобы писать правила, не обязательно знать, о чем ты пишешь. Ну, так, на всякий. Люди ну, кучу книг в мире написали, люди, они наверное, не понимают иногда, о чем они вообще написали. Значит, на нем бы никто не играл, он бы не был таким популярным. Будем честны, Амбрелла популярна из-за того же, из-за чего популярен, к примеру, Фусту. Фустаха в бойка, здесь миниган в донате и какая-нибудь еще хуета. А, ну и плюс еще узаконенный РДМ в виде игры за зараженного, где ты можешь спокойно бегать минуты 2-3 и разваливать М -м. весь сервак. Такой себе, если честно, повод для гордости, ну да ладно. Так... Не в этом дело, не в правилах. А в том, как их написали. Ты неправильно ну, понимаешь, что вот правила. Если правила не... некорректные, <сёк> если правила какие-то некорректные, там какая-то фигня прописана. Да то нет, беседы, в них не прописано, говорю, какая-то фигня. Просто то, что я сказал, не попадает под нарушение 1.20. Хорошо, смотри, это Пускай. было бы нарушением. Давай я тебе объясню еще раз на пальцах, если ты не понимаешь. Это было бы нарушением, если бы в правилах было предписано, например,. Запрещено, к примеру... Знаешь, что такое гомофобия? Спойлер, он не понял, ему похуй, ему неинтересно это разбирать Он просто руководствуется тем, что его когда-то за это забанили И теперь он делает так же и портит жизнь игрокам Супер администратор, спасибо, Амбрелла Это как раз вот мое слово бы подошло под это описание И тогда бы меня можно было бы наказывать А тут из всего того, что ты написал, ничего нельзя подвязать Ладно... Допустим. Допустим. Значит, я не нарушал Допустим. и не могу нарушить это правило вопросы? своими высказываниями. У вас есть еще какие-то вопросы, кроме этого? Я, ладно, я понял, это непробиваемо. Ладно, спасибо за разбор ЖБ, а закидывай меня обратно. Угу удачные игры. Зато удачные игры при конце разбора жалобы, как наш, блять, охуенная администрация, у меня других просто слов нету, нет слов одни эмоции на самом деле, потому что это пиздец, и таких администраторов куча, он не один. Если вы сюда задумаете заходить по какой-либо рекламе, то берите, пожалуйста, в расчет то, что вы можете быть бесконечно умны, или же быть прошаренным в какой-либо области, все равно любой ваш довод, будь он даже самым таким информативным, и который вас реально может оправдать, логически объяснить, почему вы не будете получать за это наказание, администратор будет все равно, потому что он даже вас не поймет. На каком бы вы языке с ним не говорили. Это какая-то слишком странная и одновременно нелепая потуга выглядеть более толерантными на фоне других серверов. Мол, у нас ты можешь почувствовать себя в безопасности, быть защищенным, как за каменной стеной ты будешь стоять за нашими правилами. А теперь сообщение тем, кто занимается набором администрации на Umbrella RP. Ребят, откройте, пожалуйста, где-нибудь в России школу и обучайте там своих администраторов будущих правилам. Объясняйте им то, что вы там прописываете, потому что они реально не понимают. Вы думаете, я шучу? Вовсе нет, я готов помочь вам открыть франшизу от своего имени, которая уже зарегистрирована как голубой Гаррисмодер. Чтобы со мной связаться по этому поводу, вам достаточно написать мне на электронную почту или же в ВК. На этом у меня все. Было бы неплохо, если бы вы зарепостили этот ролик куда только можно, это бы очень сильно мне помогло.